Налоговый вычет – это возможность получить деньги от государства. Если вы являетесь резидентом России, живете и работаете здесь, а также оплачиваете ежемесячно 13% в бюджет, то вот именно эти 13% вы можете попросить обратно. Для этого нужны основания. Социальные основания или социальный вычет. Если вы оплачивали медицинские услуги, лекарства, спорт, возможно, у вас есть полис долгосрочного страхования, то вы вправе получить вычет с этих всех оснований. Максимальная сумма – 15 тысяч если вы приобретали недвижимость, то вы вправе получить максимальную сумму налогового вычета 260 тысяч. Если вы приобретали ее в ипотеку, то с процентов вам также полагается налоговый вычет в размере максимальном 390 тысяч. Ну и конечно, если вы инвестируете, то вы вправе вернуть часть денежных средств, которые направляли на инвестиции. Максимальная сумма 52 тысячи, а именно с 400 тысяч 13 процентов. Все эти денежные средства вам не выдадут единовременно. И если вы ваша зарплата составляет 50 тысяч рублей, то максимум за год вы можете по всем всем видам вычетов получить 78 тысяч. Поэтому в первую очередь подаем на социальный, потом на инвестиционный и только в самом конце на имущественный. Помните, деньги есть всегда, главное разумно не управлять.